Всем привет, с вами снова Мототек. 2015 год стал богатым на интересные новинки, и сегодня на обзоре одна из них. Это скутер марки LeFan, модель Traveler. LeFan давно стал символом качества и занимает одну из лидирующих позиций в бюджетном сегменте мототехники в плане надежности. Traveler делается для европейского рынка и имеет все необходимые сертификаты. Теперь о своем скутере. Мы видим стильный скутер на больших 16 любимых колесах в урбанистическом дизайне. За счет большого дорожного просвета и больших колес, скутер становится универсальным. То есть он подойдет и для города, и для легкого бездорожья. Также за счет этого улучшается управляемость и меньше чувствуется мелкий выбор на дороге. Приборная панель полностью аналоговая. Мы видим датчик уровня топлива, спидометр, пробег, повторители поворотов и Датчик включенного дальнего света Пульты самые стандартные На левом пульте мы видим Повороты Дальний ближний свет Сигнал Здесь мы видим габариты Головной свет и кнопка старт Пластик отличного качества Эластичный Выдержаны все зазоры Все ровно Очень приятно Небольшой бардачок есть впереди также есть бардачок под сиденьем и багажная платформа сзади скутера. На скутере очень удобная посадка, сиденье полноценно двухместное, для ног водителя огромная площадка внизу скутера, для пассажира предусмотрены ножки, которые открываются нажатием этой кнопки. Установлен четырехтактный, объемом 125 сантиметров кубических, воздушно-принудительного охлаждения, работает в паре с вариатором, выдает 9 лошадиных сил мощности при расходе в 2,5 литра на 100 км. Объем топливного бака составляет 9 литров. Подвеска выполнена в виде двух амортизаторов, тормоз дисковый, подрамник выполнен из алюминиевого сплава, что дает отличную жесткость и легкость. По поводу дискового тормоза, выполнен очень грамотно, супон закреплен на картере двигателя, то есть имеет минимальный люфт и шланги армированы идут с завода. Подвеска это телескопическая вилка, обычного типа, не перевернутая. Передний тормоз также дисковый, с двухпоршневым суппортом. Основные технические характеристики мы вам показали, теперь время проехаться. Ну что ж, по ощущениям скутер очень напоминает фонду SH достаточно мягкая подвеска, отличная управляемость, хорошие тормоза. Мотор на ходу его вообще не слышно. То есть сейчас заведу, послушайте сами. Проходит очень тихо. В целом заставляет позитивные эмоции. Я бы сказал, что это отличный сюда.